Hey, всем привет! С вами ЛПС, и кресло ёрзает за моей головой. Ну что же, очень скоро настанет этот э, замечательный праздник, которого мы все так ждем. Очень скоро настанут каникулы зимние, новогодние, которые тоже, в том числе и я, жду с нетерпением. Да, в этот раз я не снимала очень долго, практически целый месяц, и это, к сожалению, сказалось на статистике моего канала. Я бесконечно долго могу просить у вас прощения за то, что так все запустила и ничего не снимаю, но вы все и так прекрасно понимаете, я надеюсь. Каждый день новая контрольная, новая проверочная. И чтобы быть более-менее успевающей, мне приходится отодвигать ЛПС-блогинг и вообще все свои хобби на второй план. И как не прискорбно это признавать. Сраный колпак постоянно отваливается. Что ж ты делаешь, Леби еще? Но все-таки, хоть я и запустила канал и перестала снимать на какое-то время, я все еще хочу это делать, я все еще хочу радовать вас своими роликами. Если они хоть кому-то еще приносят радость, то я очень хочу их делать для вас. Потому что мне действительно есть о чем рассказать, есть чем поделиться с вами. И да, но, к сожалению, особенно сейчас... Я не в состоянии это сделать. Я не знаю, когда у меня вдруг появится время, появится желание что-то делать. Возможно, возможно, это будет в одиннадцатом классе, если я забью на учебу и посвящу себя какому-нибудь творчеству или всему творчеству, что есть вообще, и просто забью на оценки в аттестате. Тогда, тогда, скорее всего, да, у меня будет много времени и я смогу снимать видео и выкладывать их почаще. Чаще, чем раз в месяц, это точно. Но пока, пока что я не могу забивать, пока что я не могу себя как-то сгруппировать, чтобы мне хватало времени и силы на то и на то. Поэтому, правда, извините, мне очень жаль. Ну а так как на носу Новый год, то я надеюсь, мы все-таки все начнем его с чистого листа и проведем его хорошо. И в этом новом году я желаю вам, чтобы у вас исполнились все мечты, и чтобы вы были счастливы. И я надеюсь, что в новом году мы все станем чуточку счастливее. Да, звучит как-то банально, но, наверное, это и есть самое главное. Правда ведь? Пусть у вас появится то, чего вам не хватает. Можете даже пожаловаться в комментариях, чего вам не хватает. Я обязательно прочитаю. Лично мне вот, как я и говорила, не хватает сил и времени. Я вас очень люблю. С Новым годом. Увидимся.